Вот, ребят, сегодня такая вот копеечка интересная приехала. Она непростая, а турбовая. Владелец ее делал, как бы... Ты же ее... Ну, она на шестнаре. Для каких целей ты ее вообще? Просто для повседневного, ну, да? Просто, да, чтобы ехала хорошо и сохранить максимально оригинальный внешний вид, чтобы... Ну, тут, Машина да. Машина не выделялась особо. То есть, была внешне в оригинале, а при этом могла неплохо поехать. Как бы, цели, как таковой, там, сумасшедшие, снять там 300-400 сил, на, на одну-две гонки как бы не было. А просто, ну, просто 200-250 сил вполне. Полностью. Я так понимаю, для повседневной, просто, чтобы не выделяться, но да, да, с да. огоньком, чтобы машинка да, была да. такая. Так сказать. Ну, вот здесь все, как бы, в принципе, вообще снаружи оригинальное. То есть, тут не скажут, что это... Какая-то турбовая тачка, что на ней стоит шестнарь. Ну, по, только по звуку, разве что. Вот, ничего здесь не выделяется. Понятно, что здесь вот стоит интеркулер, за ним там радиатор, но этого ничего снаружи, естественно, не видно. Резина, колеса, диски, все как бы вообще стандартно. То есть вот ничего тут не видно. Все по стандарту все. Машинка, кстати, очень вообще в отличном состоянии. Сохранилась прямо идеально. Ну, вот снизу, понятно, тут реактивные тяги там, желтенькие, вся эта. Да, кстати, номера уже квадратные, за вообще-то как бы это. Единственное, да, что здесь выдает, это вот эта вот выхлопная труба здоровая. Ну, диаметр просто. У тебя 60-ка, да, на 60-ки все. Да, да, да. 63 все собрано, да. Ну, прям вообще идеально. Ну, сейчас мы прикрутили все. А -а -а, оборудование и поедем откатывать по моторчику вот здесь чего ресивер я так понимаю у тебя самодельный и ресивер 211, кузов Mercedes, а. Все, то что было как бы не стал покупать просто лежала шестой машины и угу. решил его построить он так в принципе аккуратно достаточно вписался ну кулек Поэтому... ты имеешь виду, да, да. Да. а рисак у тебя какой-то а, самодельный. Да, самодельный да кулек да а рисак не ржь это не ржа, да, да. Ну, дроссель стандартная, я так понимаю, что у тебя диаметр да, там все стандартный. Да, там 46. Стандарт, да. Тут аккумулятор, естественно, в багажнике, потому что здесь его уже не разместить за счет того, что турбины. Вот этот колхоз, это не смотрите, это мое. Здесь датчик кислорода подключен. Подмотали, чтобы настроить. Ну и мотор 1.6. У тебя, я так понял, стандартные, там не валы стандартные. Валы стандартные, а... да, форсунки 440-овые, ну как бы не ну, стандартный Все, в принципе, набор, да, ничего такого сверхъестественного. Минут а... GT 28. Да, GT 28, но ну, это китайский вариант. Ну посмотрим, как она поедет. В принципе это развивать прямо идеально, ну что-то такое. Космос нам никакой да, не нужен. Давление максимум бар больше ты как бы и нет и цели такой ну да ну в общем сейчас поедем прокатимся и посмотрим что это как ну естественно я там э, включусь еще не раз э, во время настройки ну, вот ребят катаемся все вроде бы нормально никаких проблем нету да и погодка прям вообще идеальная у нас сейчас э, вышло солнышко облачка прям ни дождя ничего не замечает погодка вообще Просто, кажется, Да, то что надо вообще для настройки ну, вот. шум у нас здесь это просто корточки как бы шумят замков нету, здесь с этой стороны не шумит, стоит шум идет но на дух я смотрю, больше одного бара не поднимается, то есть около бара там что-то 0,98 вот так Может, как да, ну по всему остальному тоже все хорошо вроде бы температура не стремится никуда там вверх все вроде как бы вообще не валится связь ничего то есть вчера почему-то валилась она на феесть. я не знаю с чем это связано машина к машине все это сильно очень зависит здесь же все как бы без проблем но я думаю что это там либо из-за проводки либо из-за наводок каких-либо потому что здесь у нас ни разу ничего не отвалилось ну и погодка прям вообще мне очень нравится сильно быстро мы не гоняем ну, разгоняться, разгоняемся Надо только заправиться Где-то заехать уже ездили, уже проехали, я даже не знаю сколько мы километров прогнали. Больше сотки точно. больше сотки уже. В принципе все как бы нормально, даже не глушили, заправились, все отлично. Да, надувает бар реально, сейчас проверил. Сейчас жарил когда. Ну, там чуть чуть побольше бара, да. Буквально там какие-то грамульки. Ну, а погода, да, он вот, судя по облакам, там, за горизонт, ничего вообще нет. Нам повезло сегодня. Ну да, даже туда, в сторону Пильнятия, там все чисто. Я думаю, что сегодня погода весь день будет такая. Потому что вчера она какая-то непонятная была. Мы ездили в въезд, у то солнышко, то не солнышко, как все непонятно. То вот на том берегу у нас ничего нету. Там, делах на центр, и там все, в принципе, хорошо. Но я думаю, что нам надо где-то будет съехать и по городу еще прокатиться. Да, так можно там же, наверное... Ну да, да, я думаю, на парашютке можно съехать и проехаться через город, через центр, а потом опять же выехать на кат и обратно по кату. Есть, чтобы нам именно вот эти переходные режимы городские, чтобы были нормально настроены, потому что они самые сложные. То, что вжариваешь, как бы, это не проблема настроить. Ну, я думаю, продолжим уже в центре города. Ну вот, едем уже э, через город, точнее, выехали из-за города в Лахте. Сейчас проезжаем Лахта-центр и поедем куда-нибудь в центр города, там э, попробуем выкатать все это дело уже в таких переходных режимах, потому что здесь мы тоже едем, у нас как бы стационарно все время. Тут понастроили тоже, снесли кучу домов, блин, частных, понастроили, какую-то хрень. Я думаю, тут вокруг лахта-центра будет целый этот, э, как у сити блин. Вроде как, потому что э, говорили, что вот эти участки очень сильно подорожали рядом с лахта-центром. Люди по всему сносить будут. Ну, что-то, ну, не сносить, по крайней мере, их начали чиновники выкупать очень быстро. Явно потому, что цену завышают, сами же потом себе и продают государству, Либо Газпрому, не знаю. Ну, вот у нас Лах центр Это самое высокое здание в Европе. Выше его, по крайней мере, нету. но это, естественно, строят как на дрожжак, все это растет. Потому что принадлежит это все Газпрому ну и соответственно и выглядит это как эмблема Газпрома как горящий огонь как таковой ну и вот вокруг они здесь еще достраивают у них своя котельная еще что-то соответственно будет бизнес-центр меня больше интересует э, смотровая площадка когда откроется оттуда наверху будет очень интересно все это выглядит, сам питер не знаю тут на, особо на широкоугольную мою камеру тут ничего не видно толком ну и сейчас съедем я думаю ну и поедем через город я думаю где в центре наверно прокатимся давай, тоже да. там нам все равно где есть по большому Но счету правее, да, М -м да наверное да давай уйдем, чтобы по набережной не ехать И покатаемся, я из центра тогда еще сниму тут я просто решил включиться, чтобы лахта-центр показать в хорошую погоду с другой стороны тут еще будет мост такой, здесь парк 30-летия у нас, вот там и будет мост между лахта-центром построен и в парк трехсотлетия уходить не знаю, правда, доделают они сделают или не сделают тут вообще какая-то дичь была совсем у нас чинуши обнаглели и в правительстве Парк 300-летия Петербурга, но он открывался на 300 лет, это было в 2003 году Его там обосновали, посадили деревья И потом читал я тут как-то статейку, что какая-то компания строительная решила типа вообще выкупить это и построить элитный комплекс жилой типа с видом на Финский залив Потому что это как бы берег Финского залива как такового и как бы нахрен нам парк не нужен, давайте лучше жильем. Ну не знаю, судя по всему, что не состоялось. Вход вот в парк 300летия он вот здесь находится. Вот за этим торговым комплексом или там бизнес-центром Атлантик-Сити. И он как бы по берегу идет. Но судя по всему, что запретили им и ничего не снесли. Но такая дичь у нас происходила. И даже как-то я помню, в каком-то году очень давно... У нас живут здесь, в Приморском районе, где я живу, недалеко от дома, место дуэли Пушкина. Ну, это раньше вообще пригородом было. И, соответственно, там стоит мемориал, там, то, что Пушкин стрелялся, там, в общем, все остальное. И тоже в каком-то году хотели все это снести, сказали, типа, нам это не надо, построим бензоколонку там, блин, вообще дичь полная. Это просто, ну, я не знаю, конечно, наверное, это все-таки охранялось как-то по государствам, потому что, ну, все памятники исторические эти, но само вообще в себе предложение такое было, это у кого-то в голову это взбрело, как у нас это вообще, блин, что вот сейчас у нас с коронавирусом вот это полнейшая дребедень, развод народа просто на деньги, на, а, а правительство у нас, как всегда, ничего не знает, ничего не понимает, оно просто бьется в конвульсиях, сидят в бункерах, там, э, э, Володя у нас, и давай вещать, вместо того, чтобы, э, наоборот, быть с народом и как-то, ну, быть с ним, в общем, блин. как, не знаю, там, тот же батька в Беларуси ездит по заводам, успокаивает народ и все верно, в общем-то, говорит. А у нас зато давайте сядем в бункер, будем сидеть, оттуда вещать непонятно чего, и придумывать нелепую всякую вот такую трепетеньку. Чтобы народ сидел по домам, весь бизнес обанкротился и народу не, нечего было есть. Вот и все. Все у нас могут. У нас могут только воровать, блин, а действовать у нас не могут. Ладно, тут что-то риторика какая-то пошла. Ну, поедем дальше, я с центра там поснимаю. Ну вот, практически уже в центре. Ну как, не совсем у Петропавловки. Сейчас светофор проедем. Тут у нас метро... это как у... как у нас? Горьковская или что у нас? Горьковская. Горьковская, да. да. Она раньше была обычная, а теперь какой-то в виде это... Цирк у нас, рядом. Да, да, да, цирк дальше. И сделали в виде какой-то тарелки летающей. Непонятно. Тут у нас главная мечеть мусульманская в Питере. Вот здесь вот. Ну а напротив получается у нас петропаловка будем проезжать она петропаловская крепость и на том берегу соответственно у нас Васильевский остров стрелка Васильевского острова находится и вот она петропаловка у нас крепость ну, туда я думаю опять же не пускает все это закрыто конечно за да. коронавирусом в центре там исаакиевский собор но я думаю что не видно будет нифига ну и стрелка васильевского она тут тоже не особо же проехать они да, не, не я просто по... ребята вот она там находится а, просто... а что, давай направо через Куда? Невский? давай и... через невский прокатимся да тоже там вот у нас аврора стоит вот на том берегу сейчас экскурсовод еще зацепим мы заодно да Здесь э, Марсово более ровно по центру у нас Но мы сейчас уйдем направо по набережной Невы И прокатимся там через Невский Через все От начала его, наверное От самого Ну ладненько, я сейчас тогда попозже еще раз включусь Ну вот, повернули не знаю, у нас там, конечно стрелки Васильевского биржа сейчас, э, ну, отсюда особо не видно, потому что все-таки широкоугольная камера. А биржа, там, походу, фасад у нее на ремонте, не особо видно. Раньше еще когда-то тут летом, в начале 2000-х фонтан играющий был офигенно, когда я до вот канале работал, я, кстати, фотки снимал изнутри, как этот фонтан устроен, потому что он у нас обслуживался. Кстати, уровень воды что-то высокий, довольно-таки сегодня. Такой приличный. Ну и растральные колонны вот. На них в празднике зажигают огонь сверху. Ну, на день города, на, ну и на всякие, на майские, на 9 мая. Ну, назначимые такие. По-моему, на 9 все-таки зажигают, как я помню. Но они на празднике в основном. И интересно выглядит, правда. В мае, конечно, у нас белые ночи уже, и поэтому тут непонятно, ну, не видно особо, ночью, конечно, они кайфово светят Ну, это Дворцовый мост, проезжаем, и там у нас Невский проспект находится проскочили. Да, Эрмитаж вот проскочили, только что, да, я забыл показать Ну, в принципе, мы не экскурсоводы, мы просто ездим, катаемся и снимаем, как мы настраиваем автомобили а то народ там начинает А какие вот у вас там квотер, сколько едет Или еще что-то Мы не измеряем это Нам э, не стоит задача померить именно. Нам нас стоит, ну то есть мы Настраиваем автомобиль Измерить надо, это надо ехать на стенд И опять же, блин, такие простые люди нам. Давайте графики, сколько она у вас едет блин. Ну хотите вы графики, тогда заплатите Мы съездим, не, не проблема э, Сгоняем на стенд, измерим, все как положено. Только не забывайте, что это стоит где-то в районе там 6 тысяч замеров. Так что, кто хочет проспонсировать, пожалуйста, вот, например, вот эту копейку можем свозить да, в легкую просто, блин, и вам, лично вам отправим этот э, график, который будет прямо на бумаге напечатанный, блин, по почте. А у нас нет, задачи не стоит. это Ну, квотер, да, можно как-то замерить, там э, разгон, э, все остальное, но, опять же, это надо иметь хорошую резину э -э нужно, нужно это как минимум Наверное, это не раньше мая проводить Потому что асфальт должен быть теплый И асфальт должен быть чистый Потому что после по весне, как обычно это песка тьма тьмущая на асфальте И э зацепа нету И э не показать никакие цифры Ну и нету смысла в этом Я, может быть, какие-то дни потом устрою Именно э для... Ну, дни будут измерений, я не знаю, как выходные соберу, напишу у себя в группе, там, кто приедет, тот приедет, там, например, в субботу, там, можно будет собраться днем, например, и, если погода будет нормальной, и померить, сколько у кого, чего, как, как едет, ну, я имею в виду, разгоны до 100, квотеры и все остальное, но это, опять же, это будет, я думаю, только тогда, когда будет тепло. Да, кстати, мы подъехали уже к Исаакиевскому собору. Он тут тоже как бы на ремонте у нас фасады. Ну и на Невске сейчас скоро вот выйдем. Господи, это что за урод проехал? Пятикрузер с, с, с фарами на крыльях, блин. Кто-то поставил обычный. Кто-то привет. Пипец уродством. блин. Это надо такое вообще дище придумать. Ну вот, сейчас проедем. Ну, я не знаю, конечно, длинное видео у нас получается, блин, но в принципе тут снимать как по настройке нечего вообще по большому счету. Потому что ничего интересного не происходит. Мы катаемся и катаемся. Ну, смотрю, город почистили, кстати, по весне. Чистенько стало. Все вроде бы нормально. Но ну, народу, как бы, как сами видите, центр города. Да, в Александровске. Да. Обществе. Никого. Ну, тут, видишь, менты гоняют. Там везде менты стоят, и они гоняют народ, не дают ходить. Типа, парки все закрыты. Так-то да вроде ленточек нету, что ли? А, ну, ленточки нету, может быть, но там менты были. Ну, реально, я видел. Стояли, и, судя по всему, что наверняка гоняют. Да. А? Тормоза большие. Ну тормоза большие, но, ну, как -то, как -то, но какие-то как они подпалины. Если кажется, что это не карбон, блин, не, это же железо. Ну, да. И почему-то без насечек и даже на без. Игуаримля. Ну хренов знает, блин. Я видел, нет. блин, на, на Q7, бля, на которая турбодизель. Mm -hmm. В-10 или В-12, я даже не помню да. Вот там такие карбоновые Такие просто дикие тормоза стояли Восьмипоршневые, по-моему, эти Передние, задние, четырех Или скольки-то Ну вот у нас Соответственно, дворцовая площадь Вот перед нами Вот она Ну и Соответственно Это, считайте, самый центр, в общем-то Зимний дворец, как таковой ну и направо вот сюда вот это начало Невского проспекта. По-моему, начало, начало. Начало, да. А да хотя нет, оно от восточнее, наверное, начинается. Ну вот, да, все-таки оно к центру да. должно идти к главпочтам, только раньше Или от, было. Воды. Нет, нет, от воды. Нет, нет, нет, не от воды. Всегда было от центра. От центра. Да мы сейчас посмотрим по нумерации домов. Да, да, от центра туда как раньше нам всегда шло. Нам даже гудят. Ну и вот это. Невский проспект начало. До да, начала, от да. начала я говорю, Еще что от это, ну, не от воды, а от центра города да, ну, да, да. идет всегда. Вообще как раньше по стандарту всегда нумерация домов шла от главпочтамта. То есть если главпочтамт считался центром города, то есть, ну именно от него, потому что раньше развозили почту именно и вся нумерация шла именно от главного центра как бы почты, ну, в данном городе. Сейчас, конечно, тут все что-то поменяли, оно не совсем так стало обозначаться, но не так давно, по-моему, это поменяли. Ну и вот, тут, естественно, у нас, как обычно, мы стоим на этих, на светофорах. Видео, я чувствую, длинное у нас выйдет. но машин немного. Как ни странно. Магазины. все закрыто все закрыто туристов нету а вообще выходные конечно особенно на белые ночи когда у нас белые ночи они например, в мае в июне в середине июня ну то есть 22 числа это у нас как раз равнодействие получается пере, пере, переход между ну то есть самый э, э, самая короткая ночь, в общем. И народу просто гуляет ну, немеренно, блин. По Невскому тут везде. Тут прям не пройти иногда. А сейчас, ну, никого нету. Ну, во-первых, туристов нету, не пускают, границы закрыты. Ну, и ровно по этой причине никого и, и нету. Плюс, я думаю, менты могут шманать все-таки. У них права-то есть на задержание людей, которые вышли погулять ну, вот мы уже практически тут добрались до до середины, наверное, Невского можно сказать да, метро «Невский да, Невский проспект там гостиный двор у нас ну и площадь восстания, она туда прямо у нас получается да, мы, наверное, уйдем налево, я думаю да, я думаю, что там, на восстание это делать нечего В -то. Ну, вот центр города у нас, как бы, получается, не особо большой. Ну, как центр, еще считается все-таки Васильевский остров, центр города. Петроградка. Петроградка да, да, центр. Петроградка, Петроградка, Петроградка, да, это тоже центр. Но это Петроградка, это немного другой берег, да. Не вы. А Васильевский остров он посередине, между одним берегом и вторым находится. То есть, с одной стороны, у нас как бы получается здесь центр, ну вот, где мы едем. А на обратном стороне это Петроградский. Петроградка, как таковой Петроградский район. А посередине Васильевский остров. Ну вот. А у нас тут театр. Это пешеходная улица у нас. В общем-то, ну и сейчас уже восстание, восстанию. Да, да, да. да, мы подъезжаем. Ну тут я думаю, снимать-то особо уже нечего. Лучше я потом сниму, как покатаемся, приедем расскажу что и как у нас у нас кстати мы не даже ни разу не глушили мотор у нас одним логом все это пишется что есть очень хорошо потому что можно потом вам показать лог как таковой был длинный длинный и если кому-то интересно могу даже его выкинуть для исследования ну я думаю что попозже снимем еще ну вот ребят мы приехали все как бы все нормально все идеально моторчик работает Тихо, сейчас вентилятор сработал, просто шум. Моторчик ровненько, все, ничего не, от... не отвалилось даже. Блин. Да, так. ни разу не глушили, вот сколько мы, 200 с лишним километров? Да? Да. Вообще ни разу, то есть, да. вот как запустили, вот мы отсюда отъезжали, вот оттуда. И сюда же приехали спустя уже 4,5 часа. Есть, опять же говорю, что за полчаса, как многие там думают, что... Можно откатать все режимы, там все чушь полная, потому что в всех режимах, во-первых, вы не затронете И настройка, она будет очень грубой Будет попадать приблизительно плюс-минус трамвайной остановкой, как-то ехать будет Но вот этой эластичности, нормальной плавности движения, более точного расчета топлива, оно не будет никогда Ну вот он, видите, тихо все как бы, -то. Слышно только как воздух идет через спуск и коробку слышно Ну да, здесь шипение тоже. Все четко, ничего не отвалилось, нигде ничего не, не сыт Вот стремитесь именно вот так делать, а не как вы там бывает заколхоживаете какие-то провода, трубочки, какой-то вот это все фарш какой-то вот тут накидано говна, блин, вот так вот. Сверху. Должно быть все аккуратненько и четко. Так что стремитесь именно делать так. Ну и в принципе, сейчас заглушим. Ну, давай, глуши тогда. Будем откручивать. Датчик откручу кислорода. И зальем уже прошивку непосредственно в блок управления родной. Ну, сам-то что-то скажи, как тебе? Нормально вообще? Слушай, ну, день и ночь, честно говоря. Ощущение, я когда приехал, то есть, в принципе, она уже вот после той прошивки готовой, которую ты залил, да, обкаточную угу. То есть она уже ехала. Не было ни проблем с запуском, ни детонов, ничего такого. Ну, была какая-то там дерганность, да. Нервность. Вот, э, да, нервность. Сейчас, после того, как вот, мы 4,5 часа проездили, машину не узнать. То есть она настолько отзывчивая на педаль. Э, нет какого-то вот при сбросах, при разных режимах. То есть она абсолютно корректно работает ну, и отзывается на педаль. Ну, я, доволен, с... я доволен. Самое главное, что, да, владельцу нравится и он доволен. Так что это самый плюс вообще очень большой Да, это результат превзошел ожидания как ну, раз это вот so да это очень хорошо так что ну в принципе все сейчас закончим я еще сфоткаю машину сделаю ну со стороны еще один снимок чтобы заставку сделать на видео ну и ходим как обычно у меня там под видео контакта и драйв все там будет описано если что-то там непонятно и Естественно, подписываемся, колокольчики, лайки, все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Пока.